I don't know. Матч сегодняшнего игрового дня, дорогие друзья Он же на сегодня последний, больше команд никаких не будет И напоминаю, что вы можете проголосовать э, в чатике на Ютьюбе За команду, которая, по вашему мнению, победит Здесь с минимальным перевесом всего-навсего в один голос э, В группе ВКонтакте голосование закончилось в пользу победы команды э, Бухара-2 Ну, вопросы, конечно, такие Бухара-2, Корши-2, составы озвучу вам немножечко позже Но пока что будем... Смотреть перестрелки И кто станет победителем в пистолетке Естественно, получит большой-большой Денежный прирост И в следующем раунде уже будет играть на автоматах А их соперники будут вынуждены проводить Эко-раунды Бухара-2 при этом начинают в обороне И в атаке Корши Но, как вы можете заметить, у Корши Раунд получается Чуть более удачным, что ли Да, 500-й остается последним в составе Бухары Против него два соперника и поставленная бомба Разумеется, дефьюз китов у игрока обороны нет Ну, парадоксально, что он умудряется забрать на который, кстати, играл за команду Карши-1, да? Пом помните? Помните, такой был, был такой персонаж. Ну, фейки по дефьюзу Это все, конечно, замечательно Замечательно настолько, что, к сожалению, теперь уже не выиграть Раунд, в общем Пистолетка остается за Карши-2 И теперь уже давайте Знакомиться с составами ZD Джевел, uh, ДжСН Тельпан-младший и Криштиана Роналда Ну, опустим Вопросы орфографии, просто Кристиана Роналда Бухара Два Пятисотый, Форс, Максимус Джокер и Хедшот Вот такие составы, вот такие, ребята <сос bracket> Из пятисотого получился двухсотый Да, а вот, кстати Ладно, не будем <соспешной> Не будем об этом тоже а пистолет теперь у обороны, ну, как известно, обороняться на Трейне просто достаточно просто, но не с пистолетами против Калашей. Собственно говоря, здесь, конечно, проблемки на более существенные в данный момент у Бухары, потому что они должны были бы забирать раунды, по-хорошему, которые им должны бы сейчас по логике принадлежать. Но, ну, вы сами понимаете, да, как бы. Проиграли пистолетку, отдайте еще несколько раундов. Обычная ситуация... Чё такого прям вот сверхъестественного. Прыгнула у нас, кстати, заметили ХЛТВ. И очень удачно, что она прыгнула в самом начале раунда, и мы ничего из-за этого не пропустили. Ну... Но... Прессингуется точка Б, немножко, не сильно, потому что особо здесь нет игроков обороны, которые хотели бы воспрепятствовать этому прессингу, поэтому 500 й вновь превращается в 200 го Как уже хорошо сказал Юра, Джокер не позволяет приземлиться, приземлиться, приземлиться, конечно же, Джей uh, Далее Роналдо забирает Форса, и в итоге 4 в 2, уже 4 в 1, Джокер тут, конечно, не воин, совсем не воин, может стоять здесь сколько угодно, ждет. Ждет, что кто-то ему принесет калаш условный. И, кстати, этот кто-то, это Дельпан младший, он принес, но, к сожалению, Джокером воспользоваться не сумел. 3-0. Завтра, дорогие мои друзья, завтра, какие матчи будут завтра? Еще раз вам напоминаю, я уже говорил это перед э, первой и второй картой сегодняшней трансляции, но на всякий случай, думаю, было бы уместно озвучить и сейчас. бухара один против Ташкента и Самарканд против э, Корши-2. Джокер и хедшот кстати, кстати, кстати, вот и появление девайсов у игроков обороны, что называется, сразу появились девайсы, подайте-ка нам сюда победу в раунде. Очень быстрый раунд, меньше даже 30 секунд, по сути, потребовалось команде Бухара-2 для того, чтобы выиграть первый девайсный раунд. Ну и как следствие 3-1. Вполне себе закономерные 3-1, опять же, девайсы это все-таки девайсы. Все-таки неизбежность, да, против девайсов играть с пистолетами всегда неудобно. Нукус играет. Нукус еще как играет. Динамичный трейн. Именно, Радо. Именно что динамичный. И что самое главное, это такой трейн, который я больше всего люблю. Максимус забрал Джена. Роналда ответный минус. Теперь же Джевел пытается пропушить позицию хедшота. Ему удается это сделать. И мы получаем равную ситуацию. 3-3. Джевел. Ну, 500 и форс. Остаются вдвоем. Как погода в Обнинске? В Обнинске погодка сегодня хорошая. Достаточно хорошая. Ну, конечно, далека от идеальной. Но в целом сегодня 21 градус. Днем поднималось до 25 градусов. Прошел легенький такой дождик. Поэтому достаточно свежо сегодня. Ну, в целом хорошая погода. Терпимо. Утром даже было достаточно душно. Младший, который Дельпан, или Дельпан, который младший, забирает 500-го. Счет... 3, простите, 4-1 в пользу команды Корши 2. Не удалось закрепить преимущество, полученное в результате выигрыша обоюдного девайсного раунда коллективу Бухара 2. Печально. Когда андижанцы будут играть, э, Мурас Рор, надеюсь, правильно прочитал, андижанцы не играют, насколько я осведомлен э, в этом турнире. Аркада от Бухары 2. И первый, кто пришел аркадить, тепа, здравствуйте, в сотню, это был ЗДН, Ну а второй, кто бежал, это. Простите, простите. Первый, кто пришел аркадить, это был Форс. А второй, как раз-таки, пятисотый. Ну, на пару они в целом разменялись. И один автомат Калашникова уже, как минимум, есть у состава Бухара 2. Корши, естественно, вооружены куда более солидно. Оп! еще подрезали. Ты смотри. На пистолетах Бухараиг отыгрывают гораздо результативнее, чем, например, в предыдущем раунде отыграли на девайсах. Но, правда, конечно, получили поставленную бомбу, и бомба поставлена на точке А, разумеется. Джевел отстреливает Джокера, минус по 500-му от Дельпана. Максимус последний. Максимус борется. Борется. Сдаваться не планирует даже. Большое спасибо вам, Полиграф, за донат в размере 100 рублей. От души. Сообщение, значит, корши один проиграли, надеюсь, вторые выиграют Ну, посмотрим, полиграф, посмотрим, получится или нет Осталось, в общем-то, ну, просто досмотреть этот матч Так или иначе, одна из команд сегодня выиграет Но я понял, что вы болеете за корши 2. Надеюсь, они вас не расстроят Прокид к Б Здесь вообще какая-то, опять же, вакханалия произошла. Если вы поняли, сейчас э, GSN бежал на голове своего тиммейта. И вдвоем они выбежали просто под выход на точку Б. Как такое получилось, для меня остается загадкой. ZD забирает Джокера. Форс тем временем минусует GSN. 2 в 2 ситуация. Попадание в ногу 500-го. 17 хп остается. Он выходит, пушит. И... И минус от Дельпана младшего все-таки форс. Форс ну, очень был близок, конечно, немножко не получилось. Попытка, что называется, не пытка, но надо было доставать нож и пытаться резать. Мне кажется, так было бы проще. Здравствуйте, почему вчера Нукусу поражение дали? Шинбалат Нукусу дали поражение, потому что они проиграли третью карту, которую, увы, мы с вами не сумели посмотреть. Они проиграли команде Самарканд со счетом 2-1. Где нож? Да, вот и я спрашиваю, где нож? Нож в ваших наушниках, дорогие мои друзья. Такие дела. Джейсен и ЗД по минусу. Ситуация 4 в 3 с, пере... с перевесом. Хедшот успел забрать Джейсена, но Джейсен успел поставить бомбу. Поэтому, наверное, этот минус получился не совсем-то уж своевременным. Не успеваю включить вам 500-го. Его очень быстро разваливают игроки команды Корши 2. Ну и с такой атакой, честно сказать, мне кажется, что Бухара 2... Не сумеют настолько же изящно атаковать, как делают это сейчас Корши-2. Потому что это поистине действительно быстрая и жесткая атака. С которой очень тяжело мириться любым игрокам обороны. Ну... Но... То есть тут, как бы, вариативно. вариативно. Конечно, в каких-то моментах удается успевать принимать соперника. Но в каких-то все-таки один промах может повлиять на исход раунда в целом. Максимус минус Дельпан младший. Джевелл забирает хедшота. Это минус снайперская винтовка. Но максимуса есть, при этом АВП. Авиков, короче, огромное количество. Последним в соло остался ЗД против троих. И минус от Максимуса. Все-таки АВП сработало. Работает Авик, и авик. Это всегда хорошо, когда мы говорим о карте Трейн. А ВП здесь действительно играет, мне кажется, решающую роль. 7-2. У меня в колонках. Ну, вы, вы поняли, да, суть. Суть вы поняли. Турнир в Андижане проводится... Нет, не в Индижане, И нет, это не онлайн-турнир. Турнир проводится в городе... Я постоянно забываю, как он называется. Очень сложное для меня название. На Г как-то на Г... г Гиждуван. вот. В городе Гишдуван проводится этот турнир. То есть он совсем не в онлайне и совсем не в, в Индижане. Ну, в данный момент, дорогие друзья, атака в меньшинстве, но при этом, конечно, Джокер с одним хелспоинтом. Если кто-нибудь бросит очень меткую хаешку на башню, на небо, то взорвется внезапно игрок обороны. И будет равенство. Но, конечно... Ну, конечно. Ну, конечно, такого не будет, потому что, ну, собственно, 50 секунд до конца раунда гранат, скорее всего, уже у игроков команды Корши не осталось. Ну, у Роналдо. Ну, минус Джокер. Тот самый Джокер все-таки подставился. Тут, скорее, конечно, неудачные тайминги. Минус Максимус. А вот уже один на один с хедшотом. <смех> Прикол, дорогие друзья. А, ладно, не, не обращайте внимания. Закончилось. Парадоксально. <смех> На диске закончилось место подзад. А, Бухара! Выигрывает этот раунд. Счет 7-3. Гиждуван в Бухаре. А как это так? Гиждуван это разве не город? Я думал, это город. Бухара же ведь тоже город. Вы меня прямо сейчас, буш, э, врасплох заставили, застали и поставили в тупик. Просветите, пожалуйста, буду признателен. Джейсен Роналда, кстати, хочу заметить, что у команды Корши 2. Зд. Пытался убить Максимуса, вместо этого убил своего товарища по команде. Ну, не было, короче, у Корши 2 адекватного бая. Там половина игроков выбежали с диглами на перевес. А, Гиждуван это район Вот оно как Спасибо большое, Хасан А я думал, Гиждуван город Ну, спасибо То есть, получается, турнир проходит в Бухаре Понял Буду знать 8-3 Победа в раунде достается коллективу Корши-2 Здорово ли это? Наверное, в какой-то степени есть область Бухара, в нем есть город Бухара и район Гишдуван. Я уже понял, да, Буш, спасибо вам большое Ä, О, Саня, мы слегка в географии прошарились у тебя на стриме Кстати, да, это здорово Да, Гишдуван это город Так это город или, или район? <т à> <desde> как вот теперь мне это понимать? Ладно, э, в перерыве загуглю Открою карты и, как в старые добрые времена, по атласу будем ориентироваться 500 и Максимус против Джевола, Дельпана и Роналда. Плюс поставленная бомба на точке П или А. На точке А все-таки поставлена бомба. Ну, для игроков обороны это с одной стороны плюс. Ну, 500 явно никуда не полезет. Максимус тоже явно никуда не полезет. Поэтому это девятый раунд для Корши, чего, мне кажется, очень много для э -э атакующей стороны. <кх> район, район... Все-таки район, то есть, да, получается? Тогда, получается, но no нейм вы меня обманули, да? Нагло и дико обманули, сказав, что это город. Давайте, короче, все, гуглим. Гиджуван. E -E Это город в Узбекистане, ну блин. Guys, what the fuck? Центр однои... одноименного района Бухарской области. То есть в Бухарской области есть район Гиждуван. А есть город Гиждуван? Так вот вопрос. Вопрос. Мы сейчас говорим про город Вот, Хасан, вопрос к тебе. Мы сейчас говорим про район Гиждуван или про город Джейсон! Разваливает соперника Просто не останавливаясь э, На ходу, зажимая и пережимая При этом соперника, Джокер остается один Против двоих, не очень, конечно, приятная Ситуация для Джокера, но есть Дефьюз киты, можно даже позволить поставить Бомбу оппонентам, по сути Ну а с минусом по дж Джевелу еще и можно попробовать Выиграть, и так и выигрывает, вот это да Попадает в голову Джевела Хотя, кстати, кстати, мне кажется Что Джевелу здесь попросту даже и не стоило Аркадить соперника, можно было сыграть более а, осторожно. Нет, я понимаю, что это город. Я понимаю, но есть и область, которая, район, который называется Гиждуван. И в, в этом районе центр как раз-таки э, Гиждуван-город. То есть есть район, и в нем есть город. Вот, вот как я понимаю, это так выглядит. Во всяком случае, Википедия однозначно говорит, что это... Uh, город, находящийся в одноименном районе. Если есть такой район, ну, автоматически мы понимаем с вами, да, что... Вернее, есть такой город, значит, он находится в этом районе. Дельфан Роналдо Джевел. Очень хорошее результативное открытие зелени. Открытие шестой линии по совместительству. Джокер борется, забирает ЗД. Но тут, конечно, ситуация, опять же... Достаточно двойственная. Три игрока атаки, вроде бы, но все очень сильно поврежденные. Джевел забирает Джокера. хедшот, не забирает Дельпана. И таким образом все-таки 10-4. Сегодня сколько игр? А, вот эта игра... Ну, эта игра последняя, если мы говорим про карты, то еще либо одна, либо две, в зависимости от того, как закончится а, следующая карта. После таких турниров охота в 1.6 поиграть. Полиграф, так вы поиграйте. 1.6, хорошая игра. Поиграйте. Вот, Бухарская область, Гиджуванский, Ра... Гиждуванский, простите, район. Вот, все, вот наконец-то кино... кинотезлик. Большое вам спасибо за вот четкое написание. Именно так и было. Кратков, Виталь, привет. 2 в 2 ситуация, дамы и господа. Дигалы и Калаш против двух Калашей. Ну, 500-й наверняка сейчас найдет себе какой-нибудь девайс. Во всяком случае, попробует его найти. Перестрелка с Дельпаном 500-й. Становится 300-м, дорогие друзья. 2 хп всего-навсего. Роналдо последний. Однако хаешка лишающая жизни 500-го. до свидания. И вот теперь 1 на 1. И поймет ли, что соперник... зигзаге. Боже мой! Какой же опасный и острый момент был сейчас. Ну что, 10-5, дорогие мои друзья. Корши-2 в любом случае, конечно, взяли огромное количество раундов за атаку. Ну, бухара вроде бы как под конец немного разыгрались. Может быть, сейчас во второй половине они тоже нам покажут крутую атаку? Я был бы рад. Я бы поиграл до компании то а в клубе там обычно 1.6 нет, только изго. О, это жаль. Жаль, что компьютера нету. Так приобретите себе полиграф. Какой-нибудь слабенький для 1.6 подойдет абсолютно легко. Сань, по скиллам жесткий или среднячок? А, ну, учитывая, что это лан-турнир, я вообще без понятия, какие здесь у ребят скиллы. Но здесь есть в некоторых командах бывшие профессиональные игроки из Узбекистана. Поэтому есть жесткие, есть середнячковые, есть, конечно, ребята послабее. Ну, как в любой команде в целом. Я, получается, один, который все это время не писал, просто лежал на кровати и смотрел. Это я не знаю, о чем вы. Якар. Ну, не знаю, не знаю. Или якорд, не знаю, как правильно. Ну что, пистолетка, дорогие мои друзья. Вторая половина вроде бы началась. По идее, рестарты уже как бы отрестартились. И проход от команды Бухара 2 однозначно на точку А. Здесь уже, в общем-то, второго варианта быть не... не может. Форс очень сильно рисковал. Сейчас мог не убить оппонента попросту. Но атака надо признать... Нет, не надо признавать пока ничего. Атака э любит сыграть, вот знаете ли, прям хаэсик такой, который... Не надо, как правило, играть. Ситуация 2 в 1. Атака, вроде бы, зайдя практически без проблем на точку А. Вышли на ситуацию 1 в 1, которую, ну, наверное, все-таки не стоило бы доводить. 500 конечно, 88 хп. ЗД 31 хп. Позиция у ЗД достаточно хорошая. При учете того, что бомба лежит вот здесь. Но ЗД, правда, не контролирует именно эту позицию. Лучшему комментатору на шоколадку. Спасибо вам большое, Полиграф, за еще 100 рублей. От души вам. От души большое-большое спасибо. Вы, кстати, уже, по-моему, попадаете в топ-донатеров. В топ-30 донатеров. Я не помню, сколько там 30-е место. Но это от вас уже 500 рублей. Вы уже где-то там близки к топу. <Klop -k sc> КС 1.6 никогда не умрет. Всегда, да, всегда будет... На уровне, как минимум, любительском, но всегда будет существовать КС. Пятисотый! Пятисотый! Оп, и неожиданно 20-й. Вот такие дела, дамы и господа. 11-5. На ровном месте. Бухара 2 отдали раунд. Сань, не знаешь, вчера кто выиграл? Нукус или Самарканд? Самарканд, знаю. 2-1. Значит, в Бухаре есть две команды. Да, абсолютно верно. В Бухаре есть две команды, как и в Корши. Ну, во всяком случае, в рамках этого турнира. Да? То есть мы уже видели с вами игру Корши 1 вчера. Сегодня смотрим Корши 2. Сегодня смотрим «Бухара-2», а завтра будем смотреть «Бухара-1». Итак, экономический раунд от «Бухары». Ребята пытаются зайти на точку «Б», что, на мой взгляд, является самым правильным раундом, самым простым, так скажем, в исполнении. Нужно просто заваливаться на точку и пытаться поставить бомбу. В наглую, нахрапом, нужно пытаться это делать. Вот и все. Вот и вся простая истина. Ну, Джокер оставился, видимо, ждать поджима. <звы> Дождался. Дождался, но, думаю, не рад на самом деле он такому раскладу вещей. 12-5. Разница постепенно нарастает. Не так уж, конечно, сильно. Но нарастает, надо признать. Плюс сильная сторона теперь за командой Корши-2. Несколько хаешек и сразу до свидания, Форс. Ну, вот как бы начало раунда такое себе, честно сказать. При учете наличия девайсов. Раунды такие, конечно, отдавать нельзя. Но вот начались размены. Хедшот и Джокер делают по минусу. Ситуация даже, наоборот, выходит в перевес для игроков а, атакующей стороны. Теперь у нас вообще три в одного, дамы и господа. А, Роналду. Сразу перестрелка с двумя соперниками, от 100 хп остается всего 18, и 500 X спину добивает. Ну вот где-то я такое уже видел, а видел я это в первой половине, когда девайс на раунд моментально остался сразу за атакой, точнее за корши, да. Дела, дела, если можно так выразиться. Ну что, во второй половине 2-1, ничего себе. Джокер какой хоть сейчас поставил. Снайпер успел только зум открыть. Только успел открыть зум, и на этом сразу раунд для него закончился. Пятисотый. Минус джевел, ситуация 3 в 3 Простите, минусы GSN, еще проследовал. Ну, пятисотый. Слишком долго забирал GSN, ZD уже подбежал и разменял. Но остался, правда, один. Все его тиммейты чуть-чуть, прям совсем чуть-чуть э -э не хотят. Помогать ЗД выигрывать. Кстати, ЗД забирает хедшот, один на один с Форсом. И Форс, как мне кажется, понял, да, что соперник ушел под зигзаг и уже отправлять, как вы видите, под зигзаг. Но в таком случае для ЗД раунд закончится поражением, если все действительно получается так, как получается. Что логично. Половину лайфбара успевает, кстати, сбрить и было бы чуть-чуть больше ХП, ЗД выиграл бы, наверное, эту перестрелку. Но было бы, как правильно уже меня Юра поправлял сегодня, не важно, что было бы, важно, что есть. А есть то, что ситуация становится для Бухара-2 уже чуть более приятной. А, не совсем, конечно, однозначный, но все-таки что есть. На Манган участвует... Да, Шахзотбек на Манган участвует, вот только как раз вы, наверное, немножечко не успели... А Перед этой, этим матчем, вернее, перед этой картой как раз на Манганце играли с командой э, Сурхон Ну, череда разменов, если можно, конечно, назвать 4 в одного разменом. Роналдо последний. И я не знаю, честно сказать, опять же, что Роналда ждет. здесь. Надо просто идти и умирать, как по мне. Но будет пытаться сейвить Калаш. Это, конечно... Благая затея, но не, не такая Ну, то есть, не настолько вот должно быть все просто Ну, типа, выбил калаш, прям тут же сел и засейвился Естественно, так не работают Естественно, такие раунды не выигрываются Ну, 12-8 Бухара-2 показывает, что они готовы к сопротивлению сопротивление, они, судя по всему, будут оказывать очень жесткое Я, напомню вам, в первой половине сказал, что э, С такой первой половиной у Бухары шансов очень мало на отыгрыш Но... Как вы видите, все не настолько уж и однозначно Тем не менее, АВП в руках игроков команды Корши 2 Работает как часы Два минуса со снайперской винтовки Один минус Сэмочки И по результату 4-2 ситуация Максимус забирает Дельпана-младшего Минус от Джокера ДжСН Ну, зря Зря, на мой взгляд, ДжСН Ну, конечно, нет Супер-раунд от Бухары Супер воля к победе, я бы даже, наверное, сказал. Ай, жаль, выиграли, еще будут играть. Еще, по-моему, будут играть, кажется, еще один матч, если я не ошибаюсь. Но да, выиграли 2-0. 16-8 первую карту и 16-6 вторую. В общем, я не знаю, как корши умудрились отдать выигранный раунд. Я не знаю, зачем GSN начал пытаться играть в героя из пятого вагона расстреливать соперника. Сложно, сложно, конечно, но давайте понимать все-таки так, что мы не игроки, и игрокам виднее, как сейчас поступать в этой ситуации. Хотя со стороны, на самом деле, мы вольны оценить эту ситуацию более широко и понять, как правильно бы нужно было бы двигаться игроку. Ну, что есть, что есть. Мы получили сейчас ситуацию 3 в 1, 3 калаша против одного калаша. И у Бухары, ну, есть вероятность совсем не маленькая проиграть этот раунд. При всем уважении к их камбэку, счет во второй 4 Половине 4-2 в их э, пользу. Но есть... Ну, хотя бы успел выкинуть дым. Че уж здесь сказать. Минус от Дельпана младшего. И это 13-9. Спасибо, ты лучший. Шаг если это адресовано мне, то спасибо вам большое. Я хз, но классное качество. Качество, Виталь, это вы в чем? Про что имеете в виду? Про футболки? Я видел, вы там что-то про футболки писали. Корши сила. Олдскулы свело. From Russia. Ну а как же еще? Турнир по 1.6, да еще Илан. Естественно, их должно сводить. Джейсэн, минус максимум. Соо, oh, джокер. Это, между прочим, выход из сотни был такой. Очень эффектный. Минус от хэдшота и 4 в 2. Опять же, корши начинают с центре фрагов. И вроде бы вот тут казалось бы, какие проблемы могут создавать им соперники, которых меньше. Но соперники, которые готовы побеждать, ну, в теории могут, наверное, создать какие-то сложности. Роналду один против двоих. И его позиция в доме, ну, видимо, подкреплена чем? Ну, не знаю чем. Тем, что он бомбу контролирует, да, которая сейчас лежит, между прочим, вот здесь. Давайте полетели, посмотрим, где лежит бомба. Давайте поможем все дружно найти э, Саше бомбу. Бомба лежит вот здесь, на ступенечках. Поэтому и неудивительно, в общем, что позиция у Роналда именно такая, но, к сожалению, эта позиция не является рабочей, не является выигрышной. Ну и в глобальном понимании, как вы видели, перестрелку даже странно на самом деле, что проиграл игрок обороны, потому что его соперник просто сидел. Ну, такого соперника, как известно, убить достаточно просто. Но случилось то, что случилось, и на табло мы видим с вами 13-10. GSN минус Бухара-2. Ой, минус Бухара-2. Простите, минус форс. А вот как раз хэдшот. А, ничего себе, Максимус. Не позволяет ощутить почву под ногами GSN. Дельпан младший, минус 500. -ый. Ну, только Максимус способен сейчас спасти свою команду. Первый минус из трех необходимых он уже сделал. Ну, и этими хаешками, в общем-то, его загоняют. Ну, понятно, куда. Загоняют в баню, загоняют в КТ-респаун. Привет, Александр, будь здоров. Ахмед, приветствую и вам тоже. Крепкого здоровья и приятного, конечно же, просмотра. Ну, у Максимуса, надо понимать, есть бомба, да? И это ключевое, что должно быть у игрока атаки. Ну, помимо девайса еще там и всяких прочих разностей. Э, девайсов, э, ХП Арморов, э, патронов В конце-то концов Есть бомба, которую он сейчас уже установил на споте Б И как Дельпану и Роналду это выбивать ну вдвоем вообще такое выбивается На самом-то деле легко Главное действовать просто в паре Один дефает, второй контролирует позицию Но тут вопрос С какого парика будет открываться да? С верхнего или с нижнего Максимуса А Максимус будет открываться с нижнего На самом-то деле По дефолту все будут ждать верхний и времени-то не так уж и много У Дельпана хоть и есть дефьюз киты Но садиться на дефьюз совсем не Дельпан Ну вот и все Поражение в раунде, дорогие мои друзья Для Карши 2 Ооо, Максимус, еще и перестрелял всех Айда, да Максимус 13-11 И обращу ваше внимание Человек оставался 1 в 3 Грандиозно, грандиозно сыграно Новости, Роналдо теперь играет за Узбекистан да, это такое, но, но он принял гражданство Узбекистана теперь и и тащит просто за за корши 2 Хэдшот! минус ZD. Ну, тут, конечно, экономически, тут, конечно, экономически и больно, на самом деле, на это смотреть, но да, это 13-12, и это факт, опять же, который невозможно не принимать во внимание. Привет всем от Таджикистана, у нас пишет усманчику, Усманчику и всему Таджикистану тоже большой-большой привет. Только, ребятушки, я знаю точно, что сейчас много в чате ребят из Узбекистана. Не нападайте, пожалуйста, на нашего гостя из Таджикистана в нашем здесь чатике, потому что вот прям недавич, как сегодня в Москве произошла курьезнейшая ситуация. 80 уроженцев Узбекистана подрались сегодня с 44 уроженцами Таджикистана. И, к сожалению, всех 120 с лишним человек депортируют теперь из страны. Поэтому я надеюсь, что здесь драк не будет. Пожалуйста, ведите себя культурно, самое главное, да? 31% здоровья остался у Джокера. 86, 60... Ну, уже не 60, а уже не важно, да? Впрочем, уже вообще не важно, у кого сколько ХП осталось, ведь Джокера Джевел убил. 14, 12% очень напряженная игра, дорогие друзья. Знаете ли, это своего рода, как вчера, например, матч Ташкент-Карши-1 на Инферно, где аж дело дошло до допов, и на допах решилось, кто победил. Но, с другой стороны, матч Нукуса и Самарканда тоже, в принципе, подходит под это, потому что там 16-11 и 16-10 очень похожие счета. И будем мы драться, пусть живет. <laughs> вот, и это замечательно. GSN минус максимум, Джокер забирает GSN в ответ. Ситуация 4 в 4 с проходом на точку А. По идее, не должно возникать проблем у команды «Бухара-2». Ну, потому что все ключевые позиции уже, по сути, подконтрольны Бухаре. Единственное, что пока не удается выбить соперников э, с линий С пятой и э, с четвертой непосредственно. Ну, и сотни идет небольшая раскидка. При этом и контрраскидка Дельпана-младшего присутствует. Ну, правда, эта контрраскидка не сильно на что-то влияет на самом-то деле. Выход она не остановит, она его лишь отсрочит. GSN разменялся только что и привел к ситуации... Э, так, подождите, подожди, подождите, подождите. Все правильно же? Ну, ну, до этого же был какой-то размен. Или мне показалось? что то что то я перепутал. ситуация тогда да, 5 в 5 была, получается. И вот только сейчас произошел размен. Эх! Прыгнуло ХЛТВ. Внезапно прыгнуло ХЛТВ. А что теперь? Где игроки атаки? 20 секунд до конца раунда. Очередной размен под точкой А. Ну и... А! Я понял. Я понял. Это бары. Бары поломались, дорогие друзья. Ситуация... Ну, то есть демочка, короче, записалась с приколом, я понял. Жаль. Жаль немножечко, конечно, что вот так она записалась. А, ну, как вы видите, отображение лайфбаров почему-то закончилось. И вообще непонятно, что кто кого убивает, какой раунд, где сейчас какой раунд. Дельпан уже... А, она по кругу идет. Подожди, она зациклилась. Да? Подожди, смотрим за Дельпаном. Сейчас Дельпан убегает. Тут летят флешки. Он сейчас уйдет на шестую линию. Да, вот он, Дельпан. Да, она идет по кругу. Все, дорогие мои друзья. Ну, значит, в таком случае игра завершилась победой команды Корши. 2. со счетом 16-12. Получается так, что ли? Или как? Э -э Хасан. Напиши, пожалуйста, в чатике сейчас, с каким итоговым счетом закончилась эта карта, кто победил в результате Корши или Бухара-2, а то просто я не знаю, какой кусок матча не записался на демке и а, кто последние раунды забирал, потому что, ну, тут счет такой близкий, что это могла быть в теории Бухара-2 и все, и да, и вот демочка на этом обрывается. Поэтому, Хасан, только ты сейчас можешь нас спасти. Александр, предлагаю сделать благотворительный матч Украина с кем-то еще. И если будут донаты, то на ЗСУ отдать. Если вы на ЗСУ, конечно. Ну, не будем приплетать политику к киберспорту. Я все-таки не поддерживаю смешение этих двух разных плоскостей. Хасан, ну куда ж ты пропал? <смех> Хасанчик, дорогой, только ты можешь нас спасти. Проясни ситуацию, пожалуйста. Чтобы мы точно могли знать, как дела обстоят. 20-14 в пользу Бухары? Это как так? 20-14 не может быть. Да, Карши 2 все-таки выиграли, дорогие мои друзья. Все-таки все правильно. 16-12, значит, в таком случае. Иначе, если бы еще брали какие-то раунды Бухара 2, тогда матч ну, мы бы еще какое-то время с вами увидели. Жаль, блин. Жаль, жаль, жаль.